Команда КВН Хабаровского государственного педагогического университета Студенчество встречает своих любимцев Они на сцене, аплодисменты Где-то в тихом океане На подводной лодке «Варяг» Офицерам, достигшим половой зрелости, просьба собраться в живом уголке. Капитан Утопайло, моряк по призванию, подводник по натуре, имеет семь детей, не женат. Капитан, я попросил бы вас не кричать, ведь мы еще не дома. Боцман Лоцман, еврей по носу и украинец по паспорту, не женат. Да и кому такой нужен? Да что с ним разговаривать, Тоже мне поп-звезда. Рулевой Иван Демидов. Очкарик с многолетним стажем. Не женат! Господа, ну что вы ссоритесь, нам вместе еще четыре года кайфовать, трейбовать! Старпом Ржевский, поклонник женщин и фанат Ред Була. Не женат! Господа, я собрал вас здесь по очень важному событию. Да нет же, завтра. Ой, сегодня выборы! А что тут выбирать? Уже все разобрали. Ну, значит, что-то еще осталось. Любезный, кого выбирать-то будем, а? А, где-то у меня было звуковое письмо от президента. Капитан, вы это искали? Да. Женщина на корабле! Хам! Я не женщина, я девушка. Повесить ее на рее! Да нет, у нас рей на подводной лодке. Вот ты, вот и живет. Третий год... Моей каюте. <смех> ладно, ладно, ладно, будешь юнгой. Свободно. Так, еще объясните мне, как вот эта штука работает. Капитан, а давайте я сюда. Врубаю. Представь себе, милый мой, О! меня. О! Такую нежную, О! строю, белую, О! снежную бабу. Ё-моё, что ж я сделал? Ну-ка сюда. тоже же мне, электроник? <свят> Дорогие россияне, я подписал указ объявить день 8 декабря днем любви по согласию. <свят> Хватит нам, понимаешь, народ делить. Пора и умножать. А вашему голубю-лебедю я верну его птичьи права. Пусть себе летает, и на всех, понимаешь, сверху капает. Что-то я ничего не понял. Полчать, разберемся. Товарищ капитан, да. разрешите обратиться? Обращайтесь. Ой, спасибо. Товарищ капитан, там. Торпедный отсек голодовку объявил. И чего требуют? Да уже ничего, они два года как голодают, только сейчас узнали. <свят> Демидов, разберись. Кстати, с торпом, а сколько у нас человек на борту? Э -э, 66 на борту, 3 за бортом и один на губе сидит. За что? Да политически. Кто? Да Петь Караманов, он в девятом отсеке окно в Европу прорубить пытался. А, Денидов, ну как там наши торпедовцы? Да нормально! Посинили, правда, малость. Я их домой отправил. Как домой? Ну ведь мы же на подводной лодке. Ну как? На торпеде одна минута и дома. Ха, молодец. Коварищ капитан, там вперед смотрящий на перископе просит, чтобы вы в него посмотрели. Эх! С баруса. Ну, в смысле, опустить перископ. Ой, ну и рожа у этого вперед смотрящего. Ля -ля -ля. А что там еще видать? Да темно. А может там ночь? Сам знаю, что не лет. Разберемся. Кстати, боцман. Вы вообще плавать умеете? Ну, во-первых, я не боцман, я лоцман, а во-вторых, еще не пробовал. А, а вот интересно, ты лацман по матери или по отцу? А? Я лацман по жизни. Ой, братва, там русалка по правому борту. Какая еще русалка? Да в общем-то уже никая. <реклама> Яйца хорошо поет. Видно, яйца пьет. Молчи! <смех> Молчи, дурак! Я не дурак. Меня зовут Коломба. Внимание, господ офицеров! В шестом отсеке открылся секс-шоп. Ура! Да, секс — это, конечно, хорошо, а политика — проще. Ха, ну тогда я, пожалуй, изберусь в губернаторы. Ты да ты что? Ты хоть знаешь, что это такое? Лучше оставайся с нами. А какая у меня альтернатива? А куда ж ты денешься, родной, с подводной-то лодки, а? А, ну тогда остаюсь. теперь. Yeah. Oh. Прощается с вами навсегда, до новых встреч на дне.